Здравствуйте, с вами программа «Гипотеза» и я, Лилия Иликова. Сегодня у нас в гостях Екатерина Хаджаева, выпускница Казанского госуниверситета, не скажу, какого года, социолог, эксперт из Санкт-Петербурга. И мы продолжим говорить о немецкой тематике. У Кати был очень интересный опыт, о котором она расскажет. Здравствуйте. Yeah. Uh, у меня такой вопрос. Я знаю, что эти исследования проводились на рубеже 2009-2010 года. Я помню, очень интересные были рассказы. Uh -huh. uh, и как раз чем интересен этот период? Как раз тем, что он до миграционного кризиса, yeah. скажем yeah. так, своего рода чистая картинка Германии... Ну, их чистого. Ну, да, чистого относительно, потому что это как раз то время, когда Тила Сарацин выпустил свою книгу «Германия да. самоликвидируется». Да. Вот. Она же тоже была не на пустом месте. Вот. Да. Поскольку именно тогда ты проводила исследования именно религиозных общин, мусульманских общин, насколько я помню, в Германии, угу. очень интересно сделать такой исторический немножко экскурс, что же там было в то время, как, как угу. было тогда. Я оказалась в Германии в 2009 2010 году в качестве стипедиата программы фонда Александра фон Гумбольта. Это была программа для лидеров из России, mm -hmm. Китая и Америки mm -hmm. под патронажем канцлера Германии. И в рамках этой программы... Что каждый... канцлер тогда был? Меркель так и была, mm -hmm. да, конечно, вот. и мы тогда каждый из нас, участвуя в этой программе, должен был быть аффилирован с каким-то исследовательским центром mm -hmm. и, и проводить свой проект. Мой проект был абсолютно исследовательский и был посвящен не исследованию миграции, вот это важно для понимания этих данных, которые я сейчас буду озвучивать, а исследованию того, как религиозные общины в конкретном городе, mm -hmm. это был город Бремен, <coughs> они проводят молодежную работу. Это исследование я задумала для того, чтобы сравнить ситуацию в России, потому что я до этого долго и плодотворно, надеюсь, занималась исследованием молодежной религиозности и молодежной работы в, в этих мечетях и православных сообществах и вообще во многих других религиозных сообществах города Казани. И в целом республики Татарстан тоже посещала другие города. И мне было интересно понять сравнение, да, как по-разному может быть устроено. Устойчивые И, уже сообщество, то есть ты брала? Да, я ездила значит, вот в этом городе, это север Германии, конечно, больше, больше, в нем проживает 550, примерно тысяч человек, это восьмой город в стране по численности на тот момент был, это такой промышленный город, там очень много мигрантов, кстати, из России. Вот, и вообще из, из прошлого СНГ, да, вот эти вот возвращ, возвращенные немцы и э, вообще русскоязычных граждан тоже. Но очень они по-прежнему русскоязычные, или они да, все-таки хорошо интегрированы? Русскоязычные многие прям остаются даже русскоязычными, угу. как во многих а других городах. Как у них? И, и с но, немецким да, хорошо, обычно, да, особенно у детей, что да. Вот. Но, те, кто отсюда уехал, у них да, с хорошо. Но много. их я почти не исследовала, там только несколько общин брала, вот свидетели Еговы, которые специализируются как раз на русскоязычном, угу. русскоязычное, было сообщество у них. Вот. Но и я в основном посещала христианские деноминации, в первую очередь, конечно же, протестантские и католические, но также и мусульманское сообщество города Бремена тоже почти все хватило. объездило, да? оно большое? Значит, как смотрите, оно если вообще в целом в городе на тот момент проживало примерно 22 тысячи турецких, граждан только граждан угу. турции вот а в целом различные исследователи оценивали число мусульман практикующих мусульман в городе примерно 40 тысяч человек и это сообщество оно э, институционально, это, наверное, очень интересно для нашего Татарстана, где есть вот единое духовное управление мусульман, и все мечети относятся к единому вот такому вот органу, да, каким-то образом взаимодействуют, и э, объединены в единое сообщество, в такую зончечную организацию. А в, таки, в времени таких зонтичных организаций было четыре. Значит, если мы посмотрим на статистику из 28 мечетей, которые тогда... То есть каждое сообщество чуть про мечети. В времени сейчас я уточню просто, ага. 500... 50, будем говорить, тысяч населения да, и, и 28 мечетей. Да. Они все относятся к одному болельных домов. Ага. Вот они относятся, Не к относятся к одному. Это, Собственно, как раз я и рассказываю. Значит, в Бремене есть свое собственное объединение мусульманских общин. Так называемый Шура Бремен. Объединение мусульманских общин в земле Бремен. Туда еще У -у -у. включаются еще небольшое такое бремен-хафовские мечети. И В них ходят 18 мечетей. Обходило вот, из 28. Из 28. 18, То есть, хорошо. это вот самая большая такая и самая большая и мечеть города Бремен У -у -у. тоже входит вот в эту вот а, зонтичную организацию, Она так и называется, да, до да, зонтичной организацию всех мусульманских общин. Шесть общин относятся а, к так называемому DTIP. Мечети. Это ну, по-турецки я она не скажу. Это те мечети, которые относятся к Турецкому исламскому союзу по религиозным делам. Что это такое ДТИП? То есть он, это аббревиатура как раз турецкого. Это, по сути, Министерство по исламу Турции, которое посылает угу. во все другие страны, и, прежде всего, в Германию, угу. своих имамов с женами, ну, с семьями, на 2-3 года. И вот эти 6 мечетей, они принимают этого имама, он ведет богослужение, он ведет молитвы, он отправляет различные там как бы ритуалы, но... Uh, само сообщество конституируется из uh, прихожан, да, из сообщества, и содержится на их деньги. Они, единственное, не платят зарплату этому имаму, потому что этот имам получает зарплату mm -hmm. от mm -hmm. турецкого mm -hmm. правительства. То есть правильно вот. я поняла, что шесть вот этих uh, uh, общин, да. да, они турецкие? Но они не турецкие, они местные, они зарегистрированы Хорошо, но они для турецких нет, Нет, в тех 18, это... которые mm -hmm. там тоже большинство турецких. Понятно. Вот самая большая вот эта Султан мечеть mm -hmm. Султан, она тоже турецкая, но она просто не входит. Они не хотят быть под контролем турецкого этого министерства. Понятно. И они содержат и выбирают среди себя мама mm -hmm. и сами его содержат за свой счет. Туда же в этот Шура-Бремен входит вот эту самую многочисленную и арабские mm -hmm. мечети. Mm -hmm. вот. есть еще также три мечети или маленьких вот небольшие комнатки, так называемые значит, вот этот, как же он там, объединение исламских культурных центров, фербантов и исламских культурных центров. Это немецкое объединение, и вот в времени было всего три центра. И вот если мы говорим о слафизме, о вот таком вот исламе немножко, как сказать, нетрадиционном, то вот это было там больше. Отличалось. В этих трех, в этих которые трех. инициированы немецкой страной? Нет, которые... Их... Нет, это они сами просто, они сами организуются, они вот из этого поля выбирают, кому они будут относиться, да, организационно. И также еще Союз Турецко-Исламских культурных обществ в Европе, уже европейского контекста, немецкого уровня, тоже имел свою одну общину в этом городе. Дальше, ну да. Сейчас можно я перебью, я просто пытаюсь понять, в каких они между собой соотношениях и какая роль вообще, ну, все-таки принимающей немецкой стороны. Никакая. Никакая. То есть это полная религиозная свобода, да. они сами организуются да. и э, сами да. хотят вот так организуются, да. хотят вот так. И э, смотри, вот ты сказала, что часть из этих 18... Э, Шурабременно, арабские, да. части из них э, турецкие, турецкие, но которые не получ... которым из... не приезжают имамы из да. Турции, да. которые стараются дистанцироваться. От То Турции. есть для турецких... То, между нами, скажем, там у них mm -hmm. и, и Гюленский культ, и они немножко mm -hmm. другие. Вот, ну чисто, Понятно. Вот. Но при этом они... То есть равно... для турок, есть для турок и есть для турок. Да, да, да. И и они входят понятно, одни, одни в Шураври, одни вот в этот типы. И государство, то есть немецкие какие-то федеральные органы управления, они никак не ну, вмешиваются? Во-первых, это же земельное, надо сказать, да, соподчинение. То есть здесь вообще федеральные органы, вот именно самой угу, Германии, они не должны. И не должны туда вмешиваться. Это взаимоотношения этих общин с землей. Иланды да. тоже не вмешиваются. А? Ленды тоже не вмешиваются. Вот. То есть она, земли тоже не вмешиваются. Они не вмешиваются в то, как вы выбираете кому относиться, угу. но когда вы выбрали, они с вами взаимодействуют, как с любыми другими НКО, как с любыми другими религиозными организациями. Ну в чем это выражается? Они чем предоставляют помещение или какое-то Нет, конечно, общения? нет. Участие содержится полностью за счет самой общины, да, ну или за счет там угу. а, бизнесменов, которые жертвуют и так далее, да. То есть есть отдельные здания, есть небольшие комнатки, это вот очень все по-разному. Uh -huh. зависит от части города, да, где какое население живет. Вот я же говорю, вот эта султан-мечеть, она очень большая, она построена турецкими предпринимателями, и там очень много а, прихожан, и очень разных, но в основном хоть, туда ходят не только турки, но в основном она такая турецко-ориентированная. Uh -huh. Хотя она входит в Шура-Бремен, вот, вот, собственно, объединение, Бременское объединение. Вот Боснийцы тоже имеют свое отделение. Да, имели, да, свое отделение. У них, по-моему, не, не мечеть была такая небольшая комната все очень зависит вот и э, что делает для них город город для них создает э, инф в организации их публичной жизни. Да? Что это значит? В городе, например, проводятся разные проекты. Самым известным в Бремене проектом является интеграционная неделя. Вот это интеграцион ВОХА. Mm -hmm. Этот проект, который полностью курируется земельным уровнем, да? ну, надо сказать, Бремен, это город, как в нашем случае, как город Москва, Санкт-Петербург, у них нет земли, да? это город, как Гамбург, там, Берлин. Mm -hmm. вот. И земля со состоит из самого города и вот небольшого такого города-сателлита Бремен на, на море. Вот. И, э, в общем-то, земельный вот, уровень управления созда... включает их во все свои публичные проекты. То есть все эти мечети э, так или иначе участвуют в каких-либо э, вот, интеграционных э, мероприятиях. Вот, интеграционную неделю точно так же, как русское общество, еврейская синагога, там она есть. У всех есть раз... такая неделя, У... да? Нет, Не она одна, ага. Она одна. Просто когда ее готовят, э, государство рассылает приглашение, участвует да uh -huh. И африканский культурный центр, и мечети, uh -huh. и а, господи, там даже были господи комму коммунисты. Все могли участвовать, какие-то, знаешь, леваки тоже. А, ну вот как сейчас коллеги оливиты. рассказывали, у нас очень демократично, поэтому мы позволяем да. всем высказываться. И, то есть и, и, да, и У них нет там отбора, просто любой человек любая организация, которая хочет о себе заявить на городском, uh -huh. вот этом земельном уровне, она туда участвует. участвует она, она предлагает либо какое-то обсуждение, либо как какой-то праздник, либо чаепитие, либо еще что-то. То есть и дальше вот в календарь это интеграционной mm -hmm. недели это все вставляется при подготовке. У вас есть прям календарь, это именно неделя прямо, вот. и каждый день что-то происходит в городе, да. И вы открываете этот календарь, думать а сегодня я пойду к этим, сегодня я схожу туда. В том числе почти все крупные мечети и дети, и шура в этом участвуют. Нам они, конечно, чаще всего участвуют как основное это праздник, то есть а мечеть имеет консолидирующее значение для своих прихожан. То есть она органи... Но при этом она открывает о о двери для других, значит, этих. Любое другое может быть. Для интересующихся. Приинтересующих? А Дав давно вот эта практика существует. Вот эта интеграционная неделя, вот я была в десятом, получается, это была уже четвертая. 50, там, да, да, да, -го, -го, то есть это вот где-то вот с пятого, на самом деле с пятого года, угу. потому что там не каждый год проводилось, а он, по помню раз два года проводится, то есть такое -то большое. Но помимо интеграционной недели там есть разные другие мероприятия абсолютно, которые так или иначе вот мечети более того, например вот, что интересно, вот одна мечеть, которая собственно входит в турецкий вот это объединение, да, Дитип, Мевлана, мечеть Мевлана, там лидер Неформальная женщина, Халима Чингиз. И она фактор, она политический фактор а, в этом городе, потому что она приглашается на все публичные мероприятия, угу. касаются, вообще, просылается приглашение всем, кто хочет приходит, но ее ставят спикером. Она говорит от имени мусульманского сообщества в этом городе. Временно, сколько ей лет, она а какого? Но образца? она где-то вот на тот момент ей было 50-54 года. Угу. Взрослая, ну, взрослая женщина, которая, а, значит, и, и муж, муж я так понимаю, еще не один учредитель. Ну, Абыстай там нету понятия, да? Ну, нет, это понятно. Это просто вот не в таком возрасте, а все-таки это нет, ну, мы достаточно молодая. Мы институт Абыстай, который существует в татарском обществе, приносить на турецкий. Это, это просто не, нельзя делать. Георически. Я имела в виду возраст. Возраст, нет, mm -hmm. да. Она, она такая активная, очень женщина. Mm -hmm. И она везде... И вот они, например, делали праздник в честь День рождения Мухаммада, да? И решили сделать его общегородским. Не, не только на своей мечети, а сделать по поводу этого какую-то конференцию, такое небольшое представление о том, кто они, что они, и пригласили туда другие мечети, и помещение дал для них как раз Сенат. Ну, то есть, вот, пожалуйста, это публично в центре города было, да, то есть они там общались, раз, обсуждали, потому что как раз там, да, Швейцария провела при, э, этим как раз референдум о построительстве а, по миноретов. миноретов, это было очень актуально, у -у -у. и, в общем, приглашали учить, и э, небольшой такой воркшоп организовали. Или это же мечеть, у них, они находятся в таком э, части города, которая очень мультикультурная, Гропелинг. там очень много и африкан, очень много мигрантов, разных-разных живет, вот, и у них там была неделя языков, вот-вот этого. И, конечно же, они открыли двери для всех, устроили эх, так называемый целен фестиваль рассказчиков, угу. да, когда каждый, э, каждое какое-то публичное э, пространство это, в этой части города открыло свои двери. Там кто-то рассказывал э, сказки э, в. в Прачечный. понимаешь? Кто-то в библиотеке, кто-то что-то. И эта мечеть, это сообщество пригласило рассказчицу за свои деньги, профессиональную, и она рассказывала восточные сказки в мечети для детей этого города. Тут ведь что еще важно? Эти люди, мусульманские сообщества, мало того, что они разъединенные, они еще находятся в ситуации принимающего общества. Немецкое общество оно характеризуется особыми своими правилами, практиками, как любое другое. И когда они устраивают свою внутреннюю жизнь, по тем правилам, по которым они привыкли, они должны все равно делать это с оглядкой на те правила, которые существуют в принимающем обществе. Ну, разумеется, да, и соответственно, и... вот, например, относительно моей темы, по моей теме, значит, именно работа с молодежью, каждое христианское сообщество, будь то протестантское, будь то католическое, молодежную работу выделяет как отдельное направление, вот есть работа с положенными, отдельная работа с, молод... с молодежью и так далее. И когда а, а, мы говорим об некой институциализации этой, этой молодежной работы, мы можем отметить, что во всех христианских общинах принято иметь так называемого официального представителя по молодежной работе. Он может быть на зарплате, а если приход не очень большой, он может быть на общественных началах, неважно. Но когда вы открываете просто контакты, да, вы видите, что вот, значит, вот, контакты руководителя общины такие-то по молодежной работе, такой-то человек, вот его телефон. Мусульманские а, сообщества тоже, когда они регистрируются, когда они начинают свою работу публично, тоже, тоже вынуждены организовать свою свой представитель по молодежной uh -huh. работе. Однако как мы все знаем, в мусульманских общинах не бывает единой молодежной работы, потому, потому что, что у, у нас разделение гендерное, да, на девушек uh -huh. и юношей. Для мальчишек они предлагают, там, не знаю, футбол, отдельные какие-то мероприятия для девчонок другие. И как они решают этот вот. вопрос? И это самое любопытное, то есть внутри себя они делят, что вот это, эти люди будут заниматься организацией работы с девушками, там что-то какие-то курсы, какие-то там интересные мероприятия, а вот тут будут больше с мальчишками работать с подростками uh -huh. или uh -huh. с юношами, но когда нужно указать кого-то, значит, ответственным за молодежную Надо работу, кого одного. выбирают кого-то одного, кто вот, ну, согласится, так скажем, да? И И приходишь, вот у мы Султан мечеть большую самую, я пришла, там у них мальчик отвечал, uh -huh. и вот он, значит, мне все рассказал, говорит, ну, я же только про мальчиков могу тебе рассказать, про югентлихе, да, вот про, про мальчишков, да, не про молодежь, а вот прям вот про мальчишка. А про девочек ты вот туда у этой девчонки спроси, она тебе все расскажет. Хотя, говорит, я, в общем-то, ответственный за это направление, но поскольку у нас вот есть такая специфика, или другая формат. Другой формат. Так называемый кермес. Кермес, если ты знаешь, это такой праздник в честь святого, который организует община, да, ярмарку после uh -huh. храма своего. да, Знаешь, что да, такое вот в Германии? Нет. Когда значит, у вас день святого, в честь которого названа uh -huh. церковь, община организует ярмарку для для сообщества вокруг, для всех, где будут как бы небольшие кафе, представлены напитки, чай и так далее, и можно пожертвовать что-то вот в пользу храма. Такая вот небольшая ярмарка. Это называется кермес. Так вот, эти кермес проводят мечети, сообщество мечети. Но называют они кермес. То есть Вот вот она, интеграция в действии. Да, потому что им приходится использовать понятные смыслы. Да? И на самом деле mm -hmm. этот кермес, по сути, mm -hmm. даже не мусульманский, потому что чаще всего организуют как раз вот турецкие мечети. Это э, турецкий праздник. Просто приглашаются музыканты, готовится турецкая еда, и все жители этого горо... части города, в соседних улиц, неважно, мусульмане они, местные, немцы, приезжие из других стран, приглашаются бесплатно покушать, принять участие в общем празднике. Ты смотри, сейчас получается, вот, ну mm -hmm. ты так сказал, не мусульманские даже, а турецкие, то есть в том случае э, национальная идентичность именно турецкая, она конечно, первична. Конечно. Важнее. И это важно. По сути, вот из всех турецких мечетей, если это не многоэтническая мечеть, как крупная самая, uh -huh. например, там есть немного арабов, но в основном если она создана турками, поддерживается турками, имам турок, да, то есть выходцы из, из Турции, то она функционирует, по сути, как не только религиозный, но прежде всего национальный культурный центр. То есть там Женщины или люди, или дети, или кто-то изучает турецкий язык. Там у вас есть библиотека на турецком языке. То есть не религиозная даже mm -hmm. библиотека, ну, а просто, тури... вообще... просто турецкая. То есть, это это тот турецкий. институт, который позволяет воспроизводить идентичность страны исхода для приезжих и для тех, кто родился, то есть для мигрантов, для, мусуль... ну, для жителей второго поколения с миграционным прошлым их родителей. И здесь, что самое интересное, здесь я бы хотел рассказать про кейсы левитов который очень... Вот Алевитская община Бревина, я там тоже ее посетила, и там очень активный был молодежный лидер на тот момент. Я сейчас не знаю, как он Давайте вот... Прям для зрителей, буквально в паре слов скажу, Просто... что такие Алевиты. Ну, Алевиты да? это религиозное меньшинство. Большая часть из них живет в Сирии, как мы сейчас знаем, да, собственно, мы режим этот и поддерживаем, да, ассабашра. Алавиты их обычно. Алавиты, мы ну, Алевиты а, по-немецки, да, Алевиты. Угу. Вот. И, и они являются меньшинством религиозным. В Турции, потому что они тоже там на границе Сирии существуют и, э, и всегда жили. Более того, они... Э, Миллионы... Они они... Ох, ну там много отличий. Да? Вообще, на самом деле, они причислены к э, э, исламу очень там, в середине 20 века, ближе к 70 х годах. Собственно, это вот сирийский вопрос решений конфликтов политических как раз, а, потому что их просто решили, что вот а пусть они будут мусульмане, потому что они поклоняются Али. Но а, сами практики их поклонения совершенно другие. Это песенное поклонение, там нет намаза, там вообще все другое. Все другое. И, и мужчины и женщина молятся угу. вместе. Это секретное таинство, их не, туда не допускаются никто другие, кроме самих алавитов. Ну, то есть вот это особая вообще очень группа. А, и очень интересная. А, но что было интересно в, в моей работе, что я обнаружила, когда я стала с ним разговаривать, с этим парнем, который возглавляет молодежное направление этой аливитской общины, и он такой яркий, он везде участвует, он очень активный. Сирийц, естественно. Нет, урок. Нет. Турок, турок. Из Турции. Выяснилось в разговоре, что он обнаружил свою идентичность, что он турок, но не мусульманин уже в Германии, потому что его привезли очень маленьким, родители там или да, да, в два uh -huh. И когда его отправили в садик, его собственная воспитательница его спрашивает: "Ну у тебя, наверное, там те нельзя свинину, ты же мусульманин". А он пришел домой и спрашивает мама: мне, надо, можно мне мне там спрашивать какие-то запрещения?" И тут мама ему и рассказала, что мы, конечно, из Турции, но мы не мусульмане в том виде, в котором вот другие приезжие из Турции, мы немножко другие. И вот тогда он ощутил свою сопричастность к особому вот этому сообществу, стал, ну, когда вырос, стал этим интересоваться, развивать. И так далее. Можно. То есть, что интересно? Это совершенно... Ну, и мы знаем, да, что авитское сообщество Европы в целом, не только в Германии, Европы очень сильная гражданская организация, которая отстаивает права этого меньшинства в Турции, угнетаемого. В 90-е годы были даже э, несколько случаев э, кровавых разборок, понимаете? То есть это серьезная проблема. И именно они, мигранты в Европе, усилили позиции этого меньшинства так, чтобы хотя бы хоть как-то его защитить, например. Да? Вот. Но он это, об этом, обо всем он узнал mm -hmm. уже потом. И политизация его вот в этом лавийском контексте произошла вот в Германии. Интересно вообще. Это, есть, да? это очень любопытный случай. И который вскрывает страшно интересную вещь. Интеграционная работа в Германии в отношении турецкого населения на тот момент воспринималась исключительно как работа с исламом. То есть, вот она, это неформально, mm -hmm. в бумагах, конечно, была написана работа интеграции, но когда подразумевалось, что интеграция именно турецких приезжих из Турции, автоматически все ну, ислам, ну какие проблемы? Значит, этот платок, mm -hmm. э, до, до, до, мечети, еще что-то. Да? А о том, что из Турции приезжают не только мусульмане, в головах у, и у чиновников, и у простых людей даже не, не возникало. И вот. что самое любопытное, я вот сейчас, mm -hmm. да, вот, mm -hmm. это вот, наверное, особенно в контексте постсирийской миграции, вот этой, да, я вот mm -hmm. этот момент уже не знаю, потому что я там не жила с тех пор, и а, в 2010 году как раз уехала после этого моего полевого исследования. А, что было любопытно как раз, что... Более того, когда я ходила в различные турецкие организации, политические, там, например, есть Анатолийская, Лев, Левацкая организация, они вообще атеисты, но турки, мигранты, и они мне говорят... Ну мы вот занимаемся тут просветительством, мы говорим про эксплуатацию, мы работаем с рабочими. Да? Но турецкая национальная идентичность для них все равно значима. Нет, они Нет просто тоже. изгои, они mm -hmm. уехали из страны, потому что в Турции не смогли себя найти. Mm -hmm. И организовали свой вот этот турецкий левацкий центр там в, одном, в одной части города. Да? И позиционируют себя. И живут, в общем-то, в миграционном районе, где много турков, и они работают э, с ребятами, с молодежью, образовывая их политически. И они мне тоже говорят, ну почему нас всех турок воспринимают как мусульман исключительно здесь, мы не знаем. И вот это было очень любопытно заметить, потому что, по сути, когда вот идет схематизация, шаблонизация, да, большинство верующих, большинство каким-то образом себя соотносит именно с исламом, практикующие они а не практикующие, это уже не важно. Но все равно интеграционная работа на тот момент, работа с мигрантами, не воспринималась а, вот так многомерно. Вот с... смотри, что я хочу сказать, в уже, потому ага, что извини. как раз на прошлой программе, нет, не, не к тому, были у нас коллеги из Германии, угу. из, центра, из центра имени Лебница, центра изучения современного Востока. Они работают с 2008 года, угу. и фокус их исследований как раз, они... Об, э, акцентировали внимание ровно на этом, да. что нам важно понять, разобраться, насколько разные сообщества в странах, которые мы приняты считать э, восточными или мусульманскими, потому что мы понимаем, что это совершенно разные могут быть практики, разные повседневные э, там, традиции. И нам важно понять, вот кто, что, как, потому что мы, оказывается, очень мало об этом знаем, и мы думали, что, и сейчас там многие думают, что вот я если мусульмане, то они все одинаковые. А они же, говорят, все разные, и нам нужно просто знать, вот кто какой, вот ровно то, о чем ты говоришь. Более того, я тебе расскажу. Я сейчас говорила в основном про турецкие mm -hmm. вещи, да, но, например, я ходила в несколько мечетей, которые считаются арабскими. И вот в одной из них, где очень как раз интересно построена молодежная работа, я почему ее и выбрала, чаще там бывало, потому что там вроде как девочки с мальчиками разделены, но он их заставляет все равно вместе что-то делать. Вот, потому что, ну вот да, они там культурную вот, часть религиозную изучают отдельно, uh -huh. а в делать что-то, какой-то проект должны вместе там вот во время втаров, еще пусть все помогают, и нечего их тут делить. Он такой очень либеральный, из, из Ирана мужчина, не, из Ирака. Из, из Ирака. Из Ирака. В вот. Так что в эту мечеть, она это в штате то есть это тоже мультикультурный mm -hmm. район, значит, туда приходят в основном люди из разных арабских стран. Но поскольку человек из Марокко ну, никогда не понимает этого иракского диалекта, ну просто <св> разговаривают они друг с другом на немецком. И у них даже э, пятничная проповедь на двух немецком. языках, то есть он ее читает на арабском, uh -huh. кто поймет, тот uh -huh. поймет, а потом дублирует ее на, на немецком, немецком языке, чтобы поняли все остальные. То есть у них лингва франка, немецкий язык. И все мероприятия публичные, на которых я там была, у них тоже были какие-то обсуждения, какие-то праздники они проводили, были на немецком. И что интересно, именно там я нашла небольшую группу там две-три семьи немцев конвертированных, то есть обращенных в ислам, которые сами обратились, не будучи никакими там, значит, этническими верующими мусульманами, просто им выбрали эту веру именно пары, да, и они ходят именно в эту мечеть, потому что она им ближе всего по духу, потому что здесь разговор по-немецким, здесь нет вот этого Гюленуского следа, здесь нет турецкого следа, здесь нет никакой политики, как у, как у всех остальных, потому что мы понимаем, что все если у нас гомогенная, вот, например, турецкая мечеть, они привносят все свои политические, религиозные проблемы и разногласия с собой, да, угу. и вот когда ты с ними остаешься, ты с ними сидишь, обсуждаешь именно то, как, что, что там будет Эрдоган делать, что будет, что для них важен весь комплекс, значит, не только религиозных, но и политических проблем, да? с той стороны, откуда они приехали. А, да. а в этом, эта мечеть, получается, она такая инклюзивная, она включает всех, и там на молитву приходят люди совершенно разным миграционным опытом да, и из разных совершенно стран и, и, и немецкий язык там оказывается таким способом хоть как-то общаться. Ну, вот она интеграция и есть, что то При этом никакого, еще раз, никакого чиновничного контроля, то есть никакой чиновник к ним не приходит, ну, как у нас, например, когда духовный управление Санкт говорит, что теперь проповеди только на татарском. Никто им не указывает, на каком языке им читать проповеди. Просто коммуникативная задача быть понятым приводит к тому, что вот они будут это делать на немецком. Да, и они, поэтому их очень любят как раз вот и чиновники, потому что им с ними удобно и понятно, что они они очень интеграции а очень муль мультикультурные да, и, да, и вообще да, всякие да, интересные. Да, они очень любопытные. Вот, и у них есть вот свои вот немцы, которые вообще шикарно говорят на немецком, и ну, которые наверное. имеют возможность отлично все представить и организуют различные фтары и мероприятия. И То есть, как бы они трансформируют все. уже в итоге свою мультикультурную вот эту составляющую, да, у них да, получается нечто сферу, новое. Да. Катя, вот последний вопрос да, хотела за задать такой. Вот сейчас как раз э, как, в связи с этим рассказом, что были уже и новообращенные сами немцы... А до этого когда ты рассказывала про сказки, про интеграционную неделю. Mm -hmm. Насколько во всех этих мероприятиях участвуют не только мигранты, но и сами немцы. Вот, ну, например, сказки же, очень, когда рассказывают, это же интересно. Я да. была на этом фестивале. Там это. это вот это, прям немцы-немцы вот они приходят немцы, с детьми. Да, да, это, это просто, ну, всем интересно зайти в мечеть. И если она открывает двери, а потом. Mm -hmm. Да, еще надо сказать, что каждый из мечетей следует этому общему правилу. Некоммерческие организации, в том, в том числе религиозные uh -huh. или публичные организации обязаны в Германии, но ну, это не, не то, что обязательно, но это, ну как сказать, желательное поведение, поэтому все ему следует от, от, организовывать дни открытых дверей. Это по всей Германии такая политика, да, что если ты публичная общественная организация, ты должен дать возможность приходить к тебе людям. И это тоже всегда отдельное мероприятие. Они впихивают это вот либо в какие-то общегородские праздники угу. или события, или это организовывают отдельно. То есть ты можешь прямо открыть справочники в немецких в этом городе, какие существуют общественные организации, и там всегда будет написано «не открытых дверей, такие-то дни». Это. И ты, любой человек, заинтересовавшийся, любой, может прийти, посмотреть, участ что там вообще происходит. И, и, и все мечети точно так же открыты вот по, этим дня, по тем дням, которые они для себя остановили. И, вот эти... и немцы приходят, не им сообщать, Причем острые темы иногда поднимаются. Вот в одной мечети я видела просто э, спор мировоззренческий. Там пришли люди, такие достаточно э, ну, консервативные э, протестанты, угу. вот, которые часто путешествуют туристами. Турцию mm -hmm. отдыхать, как мы знаем, немцы любят Турцию да. ездить отдыхать. И они подняли там вопрос строительства христианских храмов. Говорит, вы же говорит, нам не запрещаете как христианам строить храмы там, и, и, и, и, и ребятам в мечети немцам, молодежи, которые там родились uh -huh. и вообще никакого отношения к самой Турции сами уже uh -huh. не имеют, потому что они немцы, они в интервью там не один говорит, я здесь родился, это моя родина. Как розык. я могу за это да. ответить? Они, они там пытаются найти ответ, Говорят, а вот давайте требуйте, требуйте от своего правительства, от, от, от Турции, uh -huh. чтобы... Была открытость ко всем, то какой-то они конфликт приводили, конкретного запрещения вот на тот момент был, было какое-то запрещение в каком-то городе в Турции, строительство храма. И вот они прямо привели этот пример. Острый, то есть не то, что, вы знаете, вот нет такого, что прямо вот еле. Нелубочная. Нелубочная. И не симулякор. То есть люди приходят, задают и, и, и просто такие вопросы. А вот это можно, это нельзя? что вы носите? А как завязать платок? Ну, такие любопытствующие вещи. Но в том числе и острая тема. Более того, например, в Времени был случай, который даже дошел до конституционного суда. Женщина одна, тоже с миграционным прошлым, ее семьи потому что у нее отличный угу. немецкий я не знаю по моему она была в совсем детском возрасте привезена родителями в германию вот она получила профессию учителя поскольку она практикующая мусульманка она носит платок и ей запретили читать, вести занятия именно учителем. То есть ей, ей дали только должность, не менее квалифицированную, помогать учителю там, типа что-то в продленке. А вот учителем ей быть запретили или снимай платок, или, значит, давай вот не будешь учителем. времени в время в да. Это да. было в времени угу. И она дошла до конституционного суда, и конституционный суд в этом, в Харсруе он находится, он поддержал позицию школы. Потому что Бремен имеет особую поправку даже в Конституции по религиозной свободе, и, в uh -huh. принципе, вот, вот к ней все относилось. Спасибо большое. <с Очень <с интересный <с рассказ. На самом деле, действительно интересно, что вот какая-то картинка того времени, которая отражает... Пусть да. не елейный, да, но очень стабильный какой-то, вот или стремящийся к стабильности, да. к равновесию да. систему, которая, в общем-то, себя находила. Да. Другое дело, как это сейчас. Спасибо большое за да. интересный Пожалуйста. рассказ. У нас в гостях была Екатерина Хаджаева, социолог, кандидат социологических наук, Спасибо. эксперт из Санкт-Петербурга со своим очень интересным рассказом. Спасибо. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания.